Что? ну что давайте сегодня почитаем какие-нибудь какие коды итак сегодня я хотел бы с вами попрактиковать чтение каких-нибудь кодов каких кодов ну давайте сегодня мы почитаем первый код который называется Для достижения цели в жизни это код Я Дживай каким образом он читается Я достану четки вот такие у нас нету шара здесь шара нет шара нет у нас шара нету. Достану четкие 108 бусинок и после этого мы вместе попробуем попрактиковать и так ставим вот так вот ручки и зажжем палочку сейчас чтобы у нас было чистое пространство или почистим пространство омахум хри омахум хохри омахум хри омахум хри омахум хри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 Отдыхаем. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдохнули. Продолжаем. Отдыхаем, задавать вопросы, выполняли бы лучше практики. Вот эти ваши вопросы до одного места. Я с вами практики провожу эзотерические, и это бы могло привести вас к тому, чтобы вам, вашей дочери, квартиру дали, там ребенок бы женился, а вы вместо этого пудрите мне мозги. Душа болит, понимаете? У меня действительно душа болит. Это не сердце, понимаете, это душа. Ведь искренне хочется помочь вам, понимаете? Искренне просто, по-настоящему, прям хочется. А вы шанса не даете, понимаете? Ну что, я и дальше живай. Я живай. Отдыхаем. Давайте я вам скажу что-то, друзья мои, не совершайте ошибку, не пишите Андрею Андреевичу Дуйко, Андрей Андреевич, мы вас любим, я вам объясню почему. Вы совершаете эзотерическую ошибку, помните я говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги, да, не пишите никому я вас люблю. Не пишите, не пишите, люди, я вас люблю, не говорите этого вообще никому, серьезно, вы раздаете свое имущество, я понимаю, что вы меня любите, хотите или любите меня, докажите, вот здесь кнопка сверху называется поздравить школу Кайлас. Нажимаете туда и отправляйте мне любую сумму денег, какую захотите, сильно любите большую, не сильно любите маленькую, мне ваши, я вас люблю, не нужно, меня любят дети мои, меня любят моя жена, мне не нужно, мы вас любим, друзья мои, не совершайте ошибок, потому что, когда вы меня любите, я могу это забрать». И это могу забрать вместе с деньгами, там, понимаете? Потому что люди таким образом дарят мне по-настоящему свою энергию. Мне просто это не нужно, у меня все очень хорошо. Но если вы там Мерлину какому-нибудь напишите, который разбирается в энергиях, или напишите какому-нибудь там Галичевскому там, или еще кому-нибудь, кто шарит, понимаете? То вот ему напишите, там, господин Мерлин, мы вас любим, конец вам, будете потом в нищете 3 или 7 лет жить ляпните вот так вот нечаянно а потом что с этим сделать непонятно потом проведут обряд и заберут как нитки намотают понимаете не надо писать нигде не надо писать мы вас любим пишите ваши знания эффективны мы стараемся покупать эти знания и так далее не надо этого серьезно не совершайте ошибки любите школу кайлас она у вас ничего не заберет дуйко как личность не может быть совершенным понимаете Не так, продолжаем. Хватит людям дарить любовь и писать. Мы вас любим, Ольга Павна, там вас так любим. Даже поздравляйте кого-то, не поднимайте рю рю рюмку и не говорите чужому человеку, Ольга Павловна, я вас люблю. Попадете на такого, как я, и после этого 7 лет будете без денег куковать. Без любви и без денег никому не нужные будете, понимаете? Вы же все заберут, все заберут вообще в мясо. Не запугиваю вас, просто не совершайте ошибок. Сказал же в Куда течет любовь, туда текут деньги. Андрей Андреевич, мы вас любим. Йоханый. И... Корешок. <свес> Восхищаться можно. А? Сангая, когда у нас будет? А, кстати, забыл. Забыл сказать вам, ребята.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 Ре, реализации мечты и так далее. Он Могу очень сложный. А? Ссылку на... Сбрось ссылку на прямую подписку. Да. Вы можете уже сегодня, сегодня уже покупать, там, приходить и Конечно. так далее. Люблю нужно говорить, только близким. Я очень хочу, чтобы у мамы моей были деньги. Поэтому я часто маме своей звоню и говорю, мама, я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы у меня у детей было много денег в жизни. Поэтому я своим детям говорю, детки мои, я вас люблю. Вот сегодня с Эдиком, своим сыном, таким двухметровым, ехал и говорю, ты знаешь, сынок, а я тебя люблю. Почему? Он говорит, я тебя тоже. Я говорю, так мне это не важно. Почему? Потому что ты мне дать ничего не можешь, а я могу. Почему? Потому что у меня эта энергия хорошо работает. А да. так, чтобы люди отдавали. Вот знаете... Вот так вот люди делают опрометчиво, они потом говорят там пастору какому-нибудь или служителю культа, говорят, ой, батюшка, мы вас так любим, мы вас так любим, ну, готовьтесь теперь к семилетнему посту, потому что теперь семь лет будет, не надо говорить, я люблю, это очень сокровенно, любите, говорите, после этого теряете. Нельзя даже чужому человеку даже вот так невзначай просто так говорить это слово. сильно сильно тяжелое слово, сильно очень много имеет э, за собой сильно много за собой несет всего понимаете аккуратно. Я забыл сказать, данное сангая 2 которая будет проводиться, она платное. Оно можно присутствовать абсолютно всем людям. Ученикам, не ученикам. За, заплатили, приходите. Вот так вот. Будем проводить дыхательные практики. Дальше, продолжаем. Второе. Второе. Мы должны сегодня поработать с энергией денег. Итак, человек может... Ага. Мы для того, чтобы... У нас появились деньги, мы будем сейчас читать такой код, который звучит так: на вдохе И, на выдохе Си. И Си. И вместе со мной ставим ручки и начинаем дышать. Говорим себе, у меня ничего не получается, я абсолютно больная, нищая, бедная, денег не получается заработать, не знаю, чем себе занять и так далее. И говорим, ну ничего, скоро я прочитаю вот этот код, и в моей жизни появятся и деньги, и имущество, и так далее. И вместе со мной И-Си. Си. 嘿。<gasps>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 Нужно, хочу вернуться с мамой, жить на Донбасс. Нужно сейчас делать. Пока не нужно, пока не, нет, нет необходимости. Пока нет необходимости, а, а, воз, пока необходимости нет возвращаться на Донбасс. Продолжаем. Давайте ИСи вместе со мной. Хорошо. Пусть у всех в этой неделе появится большое количество денег. Пусть каждый заработает много. Ура, товарищи. О махумхахухрм, махумха, хухрм, махумха-хухрм, Делаем вдох и делаем выдох.